Но? Да ты чё там? Издеваешься давно что ли? Бляха такой же партой неохоты и... Царапать, ломать. Но придется. Пахиньте сектор. Да бляха! Всё. Да в смысле?! <свят> так, а, чуваки здесь чья-то машина короче, кто-то ее разбил. Что да за дичь, Тревор? Что это Почему-то в трусах Почему здесь куча мертвых людей? Это не я, так и Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы с вами продолжаем проходить GTA 5 Итак, вы написали, что мы уже почти подходим-подходим к развязке Вот, спасли мы, значит, Майкла. В прошлой серии. Так, из дома надо выйти. Спасли Майкла в прошлой серии. И сейчас давайте посмотрим, что... Что у нас есть из заданий. Что у нас новенького появилось. Так, за Майкла, кстати, мы уже давненько не играли. У нас появилась, короче... Ээ... Соломон. Соломон, Соломон, Соломон. Это, по-моему, который... режиссер да, вроде как? Или кто это? Так, и Лестер. Лестер <coughs> вроде как еще что-то там звонил. Или писал. Что нужно там что-то встретиться. Так, а от собственности? Э мастер Десанта. Вот еженедельный доход вашей собственности. 900 баксов. Вы, 20 из лабиринта проблем связанных с небежистью. Окей. Так, пулемет у нас тут. М -м -м. Окей. Так, еще не все посмотрел. Так. Трейси. Я скучаю по тебе. Хоть ты урод, не волнуйся, мы уже расстались. Он оказался уродом чумуки Трейси. А, это она ответила, короче. Дочка, да? Понятно. Так. Ну, отправимся, значит, мы с вами, так, Лестер, это, наверное, у нас э, будет, наверное, сюжетка, скорее всего, может, сюда, Соломон, Соломон же, да, у нас этот режиссер, хотя фиг знает, ну, пофиг, поехали, я, короче, уже запутался вообще просто, вообще просто пипец как, короче, поехали. Короче, поехали Сейчас доедем и узнаем, кто такой Соломон Блин, знакомая Очень знакомая Очень э, кликуха Это имя Я хоть убей не помню Кто это такой Что у нас было с ним Как бы Либо это... Не, ну это не ФРБ. Если было ФРБ, то... Так бы и написано было ФРБ. Лестер что-то звонил тогда, вот в конце прошлой серии. Я не помню, <как> попало ли это. Э, бляха, открывайте. Но? Да ты что там... Здеваешься давно что ли? Да, Соломон это, короче, вот режиссер, так что. Напустил на меня какого-то жирного старого мудака. Да ты герой. У нас был договор, все бумаги. Отвали, Джанни. Hey, really Какие вы крутые asses, парни. Избили пожилого человека. Он сам виноват. Hey. У нас с ним договор. Почти. Пожалуйста, разберись с этими подонками. С удовольствием. Мудаки. Going, ну все, ну все, держитесь, убейте Рока. Сейчас я с вами расправлюсь. Хера такие просто привалили. Бляха, это хоть же парта, неохоты и... Царапать, ломать Но придется Но придется, ничего здесь не поделаешь Блюдки, где вы? У них тачка-то поскоростнее Наверное будет, чем у меня Хотя Джи Джипик-то это тоже не Лаком шитый я же сказал, держитесь подальше. Так, там, по-моему, минус один. Бляха. Я избил тебя, значит, ты решил избить старика? Вот. Там, короче, по-моему, пассажир готов у него. А, бляха! Я, <laughs> я пропустил мимо. А чё не стрелял-то сразу? Такой момент был хороший, а? Так, а здесь я не могу вы... включать спецспособность. За рулем-то. Ладно. Ничего, справимся без спецспособности. Ничего, говнюк. Как тебе такое, а? Бам! Я дал тебе шанс. Покиньте сектор. Да бляха! Все, да, в смысле? Покиньте сектор. Бедный джипарь, а? Бедный джипарь. У меня всего лишь паралич, но а ты вообще ничего не чувствуешь. Вы uh, uh, задаете легкие вопросы, это бегущий uh, по горлышку. But, uh, но, кстати, с теми парнями тоже произошел несчастный случай. Майкл, если бы мы не встретились 20 лет назад, maybe я maybe бы сейчас не был в полном герме. Да, я вас понимаю. Послушай, я понимаю, что это нелегко, но вы не могли бы сейчас приехать на студию. Хочу вам кое-что показать. А -а -а -а, да, конечно, да, конечно. Буду. Сейчас буду Направлять из ломона Соломона Интересно, интересно, что же хочет. Котейка, не надо там, Под колеса бросаться Короче, чью-то машину Я раздолбил, но Я думаю, страховка все выплатит Так, ну в принципе можно было здесь проехать Вроде как эти шлабамы ведут Соломону Сейчас сразу откроешь или меня опять выбить? Спасибо а моя, моя тачка здесь, на месте смысле? Вот ч они все время армяниться как-то. приехал. Я... Так, а, чуваки, здесь чья-то машина, короче, кто-то ее разбил. Окей. Я э, че как? Нормально. Я э, че виха? Фотограф какой-то, фоторепортер что ли? What the fuck? закрыта. Я хотел как-то по брутальненькому зайти, что ли. А там закрыто. Заходите, заходите. Спасибо, спасибо, спасибо. спасибо. спасибо. Yeah. Значит, я все-таки гожусь для кинобизнеса, yeah. кинобизнеса yeah. А? Friend, друг мой. Мы, мы... вы сентиментальный а, без актерского образования и вам абсолютно не нечего сказать. сказать. Так что вы идеально подходят для этой работы. Uh, ну ладно. Теперь помолчите, и взгляните на это. О, о, охренительно. Приятное чувство, да? Наконец-то я чувствую, что ты чего-то добился. Что-то сделал. Фильм. Добро пожаловать в шоу-бизнес. Отныне реальными для вас будут только иллюзии. Ладно, Майкл, пойдемте. Покажу вам кое-какие про пробные кадры. Думаю, вам понравится. Но мне бы хотелось услышать ваши замечания. Привет, малышка. Просто хотел сказать, что я наконец-то взялся за ум. Я снимаю кино. Настоящее кино. Позвоним. Круто, да? Круто. Круто. Прям... Кто там? Э, кто он там? Продюсер, да? Не режиссер, а продюсер, да? клёво Клево, клево, клево, клево. Так, э, появился... Э, так, э, не появился, появился он уже давно. Лестер. Лестер. И... Что у нас у других? Так, э, у Франклина что-то Ну, это гонки, по-моему. По-моему, гонки. Хотя, может, это дониматор. Давай-ка взглянем. Просто взглянем. Вот. А там дальше уже посмотрим. Если это гонки, то не будем. если дониматор... как да. Да, да. Да, да. Да, да. Моки. Ага. Понятно. Так. Ну да. А... Скорее всего это гонки, потому что здесь больше ничего нет. Вот. Поэтому придется, наверное, вернуться обратно к Майку и ехать к Лестеру. Хотя почему-то только у Майкла, короче, да, вот Лестер, ну, задание э, Майкла, видишь, синеньким Поэтому, возможно, это и не такая уж сюжетная Просто я думал, Лестер, это как бы, как уже ограбление Хотя, может быть, насчет ограбления, просто он с Майклом решил что-то там побеседовать или что-нибудь еще Давай, давай, открывай, да... Ты задрал, а прикалываться надо мной, э? Все, поехали. Так, а я что метку не поставил? Хода дела нет. у меня последнее время камера короче ну, вебка съезжает куда-то не могу вроде прикреплены все не могу и нормально как-то прикрепить что-то съезжает постоянно так уже не крепил хотя возможно лестер э Насчет Тревора, может, что-то хочет поговорить. Вы еще сказали то, что... Э, ну, как бы... Я спрашивал у вас... Ну... Что не понимаю, как будет происходить ограбление, когда... Э, у Майкла и у Тревора такие взаимоотношения, такие вот... Ну, просто вот... Жесть какая-то. Вот. В комментах вы написали, что... Тревор... Ну, как бы ограбление будет проходить как и планировались. просто я не могу представить как это будет да что опять с этими текстурами задрали мать что-то даже уже не помогает вот это вот раньше хоть помогала Escape. Так. а ластер у себя на фабрике Понятно. давай взглянем. Что он тут нас приготовил? Что происходит? Oh, Я просто нас нашел небольшими да, небольшим дискуссиям по некоторым нас чудотам. Нас а, нас понимаешь, у нас намечается кое-что очень, очень-очень нехорошее. И, И мне нужно изобразить из себя текстильного магната. Так что... Так что ты вообще все производство прекратил. В Америке никто не вызывает больше подозрений, чем тот, кто реально готов сделать что-то толковое. Боже. А у тебя что? Дотрый да вормат его. Проблема у нас. Брэд? Ну да, что еще? Но с федеральным, федеральным хранилищем нас все равно теперь не выгорит, и без него мы ничего не сможем, особенно теперь, когда. О, вот тут слава богу вы одни. Дэви, а где твой дружок Стих? Направляется сюда. Да, да они тут. Короче, сейчас все накроется одним интересным местом. Это самое место, над нами всю жизнь висит, нашел чем удивить. Решите для меня это дело, я сделаю так, что мистер Лентяй от вас отстанет. А если не решим, решим? Тогда меня ждет тюрьма, а вас пуля. Дэв, иди нахрен. Я сто раз это слышал. Но уже не так, это точно. Он рассказал? А, ну, разумеется. Он сказал, что если мы сделаем то, что ты говоришь, то вместе э, одолеем Страшного Серого Волка, правительственной коррупции. Ага, если нет, то нам всем вилы потому что управление... Да даже в нашем, нашем родном бюро нашлись идиоты, которые ethics. сомневаются в моих методах. Я, мол, обманщик. <a cheat! is> изменник. Убийца какой-то еще и вор. И что? И то, что они явно что-то знают. Вот вы, ребята, и разведайте, что именно. Так, и чего ты хочешь? Чтобы Лестер влез в систему и все там почастую. Нет, нет, нет, нет, нет, так не получится. Сейчас туда доступ только из ваших зданий. Зашибись, мать твою. Майкл, давай ты так, ты мне окажешь эту неоценимую слугу, а я прослежу, чтобы досье на тебя исчезла. Обещаю. Тогда так. Мы все сделаем, мы будем с тобой в полном расчете, точка. Разумеется, я человек слова. Дэйв, пошли. Фух, давай, Лестер, пошли. Удачи, джентльмены Ну да, все-таки видишь, опять с этими, с ФРБ Понятно Очередная грязная работа для бюро Ну, надеюсь, что после этого задания они отстанут Хотя, это, блин, мало верится Сколько раз он уже так говорил Подстань, Подстанция. Нет, нет, нет. Мы ждем, когда кто-то из Хорошо. как это нас Там, наверное, обсуждают они э, про ограбление. Окей. Но я не могу, короче, отвлекаться от дороги, поэтому читайте. Я в компании который Файл. Лайка. License plate 83QSL722. Окей, приехали. Sounds good. You should be coming out here soon. Он должен скоро выходить. Да здесь машину уборщика. А, он, наверное, говорил не про этот Не про ограбление. Так, сокрусироваться на камеру. Нет. Я не помню, какой там номер И Что ты думаешь про всю эту херню? Думаю, что они либо убьют, либо убьют тебя, когда все закончится. Либо ты и дальше будешь заниматься этой фигней, и не придется тебя убивать. Это сделают другие. Да, верно говоришь. Вижу движение. Нет, не он. Так что нам what делать? А we что ты тут сделаешь? Мы Maybe выполним эту работу и может по дороге тебе удастся стереть наши файлы. Возможно так мы сможем выйти из игры. Выйти из игры именно I mean. это мне не нужно. Mm. Так. Это он? Это не его машина нужно заставить себя заниматься работой, которая не предполагает финансового поощрения Свобода, без цены. Ребята, этим не проймешь Ребят, этим не проймешь Я попрошу мистера Хейнса выделить деньги Может, остаток денег с ограблениях в палете? Без бабок не обойтись Мы посмотрим, что у тебя получится Очередная, короче, слеживание, слежка О, куда понес Куда понес? Вот он. Ладно Стай побега, давайте. Следует за уборщик. Ну, я думаю, это проще простого. Следите Он просто. Близко, наверное, нельзя, да, подъезжать вообще. в принципе, вот на таком hey, расстоянии. Просто было подозрительно, знаешь, ну, не то, что Наоборот, подозрительно, что какая-то машина, короче, просто за километр останавливается. Было поле правдоподобностей, знаешь, ну, как бы, сзади него его, так вставать. Там, ну, на светофоре, допустим. А что ты там застрел-то? И... и поехал как вот, Нормально, на крас. Ну и все, приехали, что ли? А, нет, все, поехал. думал, все, приехали. Хорошо, что там еще не убился, короче, в машине. Что было бы, Такой, наверное, and and an Сам по себе. You know Слишком близко подъеду, да? заметить. Хотя нет, смотри. Давай, давай, езжай. Хотя нет, смотри. Он сразу, сцепит, тормози чуть подальше. А. Так. А, а, пора сделать Харви приложение, разузнать. Эй, Марлин, hey, hey, как работает кабельное подключение, okay. прекрасно, прекрасно. Sorry, Извините, no, я спешу. А вот когда ей что-нибудь нужно? Так, погоди, а ч мне не туда, да? К нему надо идти. Я так понял. Правильно же, да? Идите за в моего квартиру. А, ну да <coughs> Я думал, может в машине надо сидеть Кто мне ничего не сказал А меня не угостишь, Харви? Ты кто такой? Тот, кто тебе нужен Я дам тебе деньжат, все, что ты должен сделать, взять отпуск на некоторое время Я работаю на двух работах, мужик Отпуск? Я только за Отлично, хочешь пива? Нет, только вот эти комбинезоны Да, и твой пропуск Он тут? Слушай, Харви, можешь это и лишнее, но я скажу Если станешь играть, мне придется сделать то, чего мне делать не хочется Не скучай машину Понятно. Ну, переодеваемся в уборщиков во всяких, во всяких там еще кого-то. И проникаем в бюро. Успешно? О, да. Отвези меня обратно на фабрику. Так. В смысле? А нам не надо в бюро. I guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS base, so I thought Frank could tail him, take a hard copy. Это только слежка. Sure Ты Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of hundred million dollars worth of government security. Millions? They blew that much. Government contracts, license to steal. Wow. We are in the wrong business. No, we've just taken the wrong contracts. Ну давай посмотрим. опа, Фронтин здесь А, он уже здесь Добрый до кабинета А Франклин что здесь? Со шваброй такой А, я думал со шваброй то его трость Сука Эй, что случилось, дружище? Стив, сука, Хейнс. Ну, ясное дело, Стив, сука, Хейнс. Что же, кто же еще? Ну, и не скажи. Есть варианты, Стив Хейнс или Тревор, или его семья, кто-то из них. Да, да, всегда кто-то из них. Я жирный старый мудак, семья у меня паршивая, друзья не они к черту. Я же тебе говорил, Франклин, я не образец для подражания. Да ладно. Или с тобой, или травку толкать. По-любому под пулями ходишь. Да, спасибо. Надо что-нибудь разузнать о создании ФРБ. Мы место или, проход? А, надеюсь, когда мне в следующий раз попадется что-то психически погрешить в коррупции, то он будет славным парнем. Ничего, не, чувак. Стоп, стоп, стоп. Пок... Нам надо собрать еще чуточку информации. Дерьмо. Мне нужны строительные чертежи, но в сети их нигде нет. Так что придется раздобыть бумажные копии Так, имя архитектора Чип Петерсон. У него в офис в Беклл от Сити. Ясно? Франклин. Последи за ним немного, потом все обсудим. Окей, парень, я понял. Осторожно не там. Так, хорошо, хорошо. А, и все. Так а в смысле, а что там, там, ну, там что-то украсть же надо было. Данные какие-то или что Что-то я вообще нифига не въезжаю. Майкл опять. Окей. Франклина. Следи, говорит. Эти архитекторы, почему мне по-прежнему достается? Так. Ну, у Франклина заданий нет. Майклу надо ехать. А, Майклом опять надо заниматься. Тревор, завязки, походу пропал психанул пропал так окей де где моя машина сперли машину блин Уроды, уроды Одни мини-купер и всякой дичь стоит короче Поехали на этом. Так, до Майкла надо доехать. Какого хера? моя машина делает у дома. Видел там значок, да? Какого хера? Как она тут телепортировалась? Если это такой мини-купер стоит в этом гараже. Это другого цвета, по-моему. Без комментариев. Без комментариев. Короче. Я так понял, сейчас они э, делали этот, ну подготовку к ограблению хранилища, короче, федеральное. Это было сейчас? Или нет? Я, короче, запутался вообще в этих заданиях, в этих ограблениях. Они, короче, несколько заданий, несколько ограблений блин, в одно время все или что Каких-то там кражи в одно время все это делают? Я вообще запутал да что происходит то с этой игрой мать его весит меня чем проблема только с этой gta что за бред столько уже времени прошло когда она вышла и они до сих пор не могут ее э, оптимизировать под десятую винду нормально что за дичь -то? Ну, ты какого хрена у меня машина стоит <смех> здесь? Жесть, Опять Текилка, да? Ты шума да? Плевискарик. Куда масло нали. Эй! <свот> привет! <свот> <свот> что? Что? А, привет! Слушай, прости, что я тебе эту дрянь подсыпал, ладно? Иногда на меня находит, я просто не могу себя контролировать. У меня куча проблем. Моя жизнь полная дерьмо, и я не знаю, чего от нее ждать. Но ты должен знать, что я люблю тебя. Да похоже на всякую слизневую хрень. Я бы сказал, что даже попахивает голубизной. Я не нормальный парень. Если кто-то из них мне не нравится, то... Я не стучу, знаешь, иногда ты ведешь себя как настоящий пси, совершаешь дерьмовые поступки, И я не знаю, люблю ли я тебя, но совершенно точно немного ненавижу, но я все же расстроен, что мы с тобой редко видимся, ты на алкаш, но ты по-прежнему мой папа. знаешь что? Никто никогда не говорил мне таких приятных вещей. Так ты купишь мне машину? Что? Нет, я не в том смысле, что так ты купишь мне машину, а просто спрашиваю, купишь ли ты мне машину. Ну, во-первых, я толстый за стран, с которым ты испортил жизнь. И а во-вторых, я найду работу и брошу курить всякую дрянь, тебе же этого хочется. Я тоже тебя люблю, сынок. Но тебе придется пойти работать, потому что у меня нет денег, чтобы купить тебе машину. Кроме того, Через пару недель я вероятно стану трупом. Только не умирай, ладно? Знаешь, хорошо, что мы увиделись, папа. Да. Эй. Слушай, как там, мать твоя? А, все отлично. Нет, это неправда. она скучает. Я хочу сказать, что весь этот завораживающий театрический секс, которым она занимается с гораздо более молодыми. Э, Заботами страстными мужчиной чушь. Какого хрена? Я просто дразню тебя. <клес> Жалко ты ублюдок. Она злится на тебя. Боится, что ты умрешь. Ты хочешь, чтобы ты пришел и доказал, что она тебе не безразлична. Ладно, ладно. Я понял, намек, поехали. Захвати да Трейси по дороге. С трейси тоже не все так просто. Она звезда. Ну, вроде того. Ты в поарнухи снимается или что? Думаю, мама в Биен Машине. <смех> <смех> so, <смех> so... Так, короче, я так... Блеха. Я так полагаю, короче, сейчас будет посоединение семьи. Или, по крайней мере, попытка. Yeah. Что-то пойдет не так, вот в любом, yeah, блин, вот по-любому что-то пойдет не так. Sure, gone, so you know... Так. вон они снаружи. И Фабиан тоже, перелез какая. Oh, Никакого кофеина, подумай, у тебя почти целый мир запор. Че? Лайфстайл гуру board... <że> Тихая женщина. Amanda. Привет, Аманда. Фабиан. Майкл. Привет, мам. Oh, hey, ja. Привет, Джимми. Ну no, и парочка. Хеллис. Наверное, срут развод в двоих. Эй, Эй, это мой сын. Пошли, Аманда, пришел заказ на новый. Эй, приятель. Я тебя по-хорошему прошу обратить с моей женой по уважительней. Тебе не следует есть мясо, она оно блокирует потоки энергии, цей, неблагоприятно влияет на что-то там. Не желаю больше слышать этот бред. Кажется, один раз я тебя уже спросил вежливо. Майкл, просто убришь ему, пожалуйста. С удовольствием, дорогая. Что ты тут делаешь? Мудак, у меня там почти уже законченная работа. Это было только цветочки, братан. Он жив? Но он в порядке Слушай, Аманда Я хочу Я должен с тобой поговорить Знаешь, я... Мама, он хочет сказать, что он старый, жалкий алкоголик, который нуждается в тебе И что ты заслуживаешь большего, чем модный инструктор йоги, зацикленный на своей маунусе Кто-то сказал, заткнись ну, можно попробовать. Еще один шанс, это все, о чем я прошу. На нейтральной территории. В офисе доктора Фридленда. Отлично. Дайте все... Я привезу Трейси. Вперед встретись? Отлично. Хорошо, и ты. Давай, вставай, идиот. Йога? Нет. Никакой йоги. Ты ведь знаешь, где твоя сестра, Ага. Поехали, постой, это... постой, постой <смешка> <смешка> <смешка> Короче, кофе там что-то он попросил Это в другой раз, короче, да. <смешка> Вот сейчас должна быть в салоне тату <смешка> Так, окей Аманду уломали Теперь осталось Трейси. Tracy. What? Tracy's getting another tattoo. No, oh God no. That Laszlo guy's there. Laszlo, that asshole. What's he want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on fame or shame after you and Uncle T cut her cameo short. Well, maybe we ought to help her out with that. Maybe we oughta. Hey, let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Что-то, что заканчивается с фабианом и думаю, Так, тату, тату, тату. Вон, тату. здесь. идем. Hello. Мне нужно что-то такое, чтобы что говорило, что я способен к насилию, пустырия в пустырия. но в постели мне равных so listen, нет Так, послушай, если ты так, хочешь ты попасть в Вайлл, ты должна быть готова на все Даже если это все, депрессивный, почти что алкоголик, который ведет шоу Таута то третьей популярности Среди 40-летних женщин Значит, ты возьмешь в нее шоу, если я тебе отсосу? Да, и тут бы еще черная помогая, малыш любит готический стиль. О, Лазла! Чувак, у меня в мыслях ничего такого не было. Джим, найди татуировщика и сдержи его. Скоро Лазла потребуется некоторые космические услуги. Не надо, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Не дергай себе живописы Понял, братишка? Какого хрена? Вот дерьмо. Поклонить бровь. Чпок. Проколоть нос. Брат, ноги. Так, проколоть Эй, красота. Так, а теперь что-то избавимся. Господи, папа Мишка. А что папочка номер два скажет на это? Давай не будем его в это вовлекать Давай будем. Сделать трубку на другие. Чтобы носить эту штуку, где жить указанном направлении. Что там член рисует? Ну, в принципе, я так и предполагал, что он сейчас член, членом рисует. Слышь, <соединяющие> набью три лобковых волоска <соединяющие> Красота Есть телефон с камерой или зеркала, хочу посмотреть Конечно, тебе зеркало Забей его в твою черепушку Чувак, ты псих Чек-чек Комплексное обслуживание, мать его Когда я начинаю, у меня такое случается вы дир... Все дерьмо наружу Шлеп о, нет. Это же моя фирменная фишка. Мой хвостик, теперь мне нужен парик. Тебе нужно сделать то, чего хочет моя дочь. Да, и держать свой стручок подальше от нее. Слушай, это была шутка. Я же клоун. Грустный, одинокий клоун. Слышь, ты дашь ей роль в своем шоу, позаботишься о том, чтобы она выглядела прилично. У меня есть влияние в этом городе, но черт возьми. Я же не волшебник. Ты это сделаешь. Да. Стараюсь. Ладно, пошли, Трейси. Нас ждет психотерапевт. Что так? Я позвоню или еще чего, ладно? Да уж, вашей семье точно нужен психотерапевт. Мой хвостик. Как я теперь выгляжу? Бигова, да? Где-то научился бить татухи. В тюрьме много мучаешься, в том числе выпивать свое имя на жопе с Фу, ты серьезно? Нет, не сосед. Не же не Так, ладно. <кхем> Бляха, я вот почему-то так и думал, что затянется yeah, опять. Так, мне сейчас за Амандой ехать, да? или сразу туда теперь наливает йогу. но я не да что hey, такое-то происходит? <laughs> Я люблю, что мы эти текстуры, вообще просто жесть, просто сидеть Спасибо. Пипец, вот ни одна, ни одна игруха так не тупит, как GTA, просто. Ну, как пятого вот GTA. Просто пипец, ни одна игруха не тупит. Что за бред? А, ну все, Ехали. Майкл, дети, пойдемте внутрь. Хорошо. Семейная терапия. Так, никаких ссор. Аманда, привет. Рад у тебя видеть, Майкл. Такая встреча. Здорово, правда? Здорово, правда? Фантастика. Майкл, давай позитивный. Я позитивен. Именно э я да и позитив. Майкл, перестань. Твой сарказм. Один из причин, по которым мы расстались. Это ниже твоего достоинства. Нет, Аманда, это не так. Не трожь мои достоинство. Не буду ведь твое достоинство трогает. Ты целыми днями работаешь над собой, совершенствуешься изнутри и снаружи. Но знаешь, прогресс идет охренительно медленно. Откуда ты вообще знаешь, что такое прогресс? Макрушник сраный. Ох, ты ж, блин. Потому что ты постоянно ноешь. О, это я все время ною? Майкл, пожалуйста, прекрати убивать людей. Майкл, пожалуйста, прекрати подвергать опасности меня и наших детей. Ты убиваешь людей, а потом греешься на солнышке. Пьешь и терзаешься чувством вины. Это не работа. Что ты не жалуешься, когда получаешь деньги в сраном банке? Посмотри в правде в глаза, Аманда. Мы с тобой белая шваль. Настолько этому и учили. Майкл, у тебя нет точки опоры. Может, лучше ты у меня сосешь? А? Впрочем, сначала нам обоим надо обрести точку опоры. Какое же ты мерзкое животное! Ты совсем спятил! Ну разумеется, я спятил нахер! А как же иначе? Тупой говнюк, давным-давно уже было сдать тебя под замок. Попробуй. Я отправлю тебя туда же, куда и всех остальных на кладбище. Ну really вот, время нашего сеанса подошло к концу. Oh. А. Great. Супер. Я считаю, сегодня мы добились определенных успехов. Эй, эй, Майкл, надеюсь, это и так очевидно, но семейная психотерапия стоит дороже. Что? В двойне? Четыре раза. Ну да. Счастливо. Поедешь со мной домой или что? Ну ладно, попробуем. Вот отлично. Дети! Так, ты ведешь нас домой? Вернитесь в дом Майкла. Окей. Вот и поговорили. Нормально так поговорили. я что... Я не знаю, может быть, еще есть может знаешь, так, ну Аманда, короче, согласилась попробовать снова теперь Майклу надо, короче не просрать шанс просто не просрать шанс, чтобы восстановить семью <экзрочные> Потому что я думаю, если он просрет этот шанс, то больше шансов Changing our names, all the line to the FIB? That monster, Trevor. There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No. No! Jeez! Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I give given my best shot. With every fiber of my being, I will do. Kids. Дети, смотрите комнаты. Если найдете трупы, дешевых шлюк или тревора Филлипса, мы заселяемся в отель Рокфорд Хиллс. Вот так воссоединился с семьей, и, короче, все отлично. Тревор, что ли, на острове? Это не я. Что за дичь, Тревор? Что это почему-то в трусах? Что здесь куча мертвых людей? Это не я, так и главное. Что произошло? Откуда у тебя этот катер? Тривер жесть. Рывор просто жжет. Ладно. Вот на этой ноте, короче, мы закончим. Вот, серия у нас подзатянулась. Но она, в принципе, того стоила воссоединение семьи. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.